привет в этом видео я хочу поднять тему успешности сейчас на рынке очень много тренинговых программ курсов семинаров которые предлагают освоить какую-либо профессию новую либо специальность, методику и вот при этом гарантируется стопроцентный успех все что нужно сделать это только пройти обучение вот я хочу посмотреть насколько это реально насколько это работает и вообще можно ли научить успеху вот об этом подробно далее Сейчас существует такая тенденция, что вот эти программы, обучающие курсы, тренинги, они представляются в форме такой волшебной таблетки. То есть может вас там, через видео приглашают пройти обучение на какой-то программе, освоить, например, какую-то э, новую профессию и таким образом улучшить свою жизнь, начать жить свободно, работать удаленно, хорошо зарабатывать и так далее. Вот в интернет-маркетинге такого очень много. Точно так же в этом же контексте можно рассмотреть темы здоровья. Очень много там вот таких предложений. Либо психология, где берется какая-то болезненная тема, предлагается разобраться в себе и таким образом улучшить качество своей жизни. Им представляется это как волшебная таблетка, которая поможет всем. Почему идет такая коммуникация? Потому что, собственно, нужно продать продукт. Коммуникация строится следующим образом, ее логика. Сначала идет проблема, потом она актуализируется, доводится до кипения. В этом контексте вас могут приглашать на какие-то бесплатные вебинары, семинары, мастер-классы. Это как раз идет процесс лидогенерации, то есть собираются контактные данные. После чего, соответственно, если вы идете на вебинар, вам дойдет кусочек знаний, кусочек какой-то информации и потом уже будут предлагать, какой-то платный продукт. Собственно, цель всей этой истории ⁇ продать вот этот платный продукт. И дальше я хочу посмотреть, почему вот эти вот волшебные таблетки это не совсем корректно. Какие подходы здесь используют маркетинг и почему, собственно, эти подходы они тоже не совсем корректные. И в какой-то степени это, в принципе, самая настоящая манипуляция. И первое очень важное, что нужно отметить, что он вот этих курсах, программах обучающих учится какое-то количество людей. Иногда эти программы очень масштабные. Так вот эти люди, которые приходят, они же все очень разные. Они с, каждый со своим опытом, со своим каким-то бэкграундом, со своими талантами, знаниями. И вот понятно, что всем им информация будет заходить по-разному. Но взять даже те же курсы иностранных языков. Вот один тот же преподаватель, все вроде бы одинаково всем объясняет, но при этом результаты, у многих могут быть абсолютно разные. Это первый момент. А второй момент, он вытекает как бы из первого. Это то, что когда нам продают вот эти курсы, обучающие программы, нам э, обещают некий результат, но нам обещают результат с точки зрения самого лучшего варианта развития событий. А информация вот остальная, она просто скрывается и не договаривается. И в этом есть манипуляция. Ну понятно, что если компания, например, занимается обучением, то у нее есть разные, скажем так, ученики, и вот нам будут показывать примеры самых лучших учеников. Вот именно отзывы самых лучших учеников вы увидите, когда вам будут продавать эту программу. Именно их проекты вам будут ставить в пример, а остальная информация она будет скрываться, и это не совсем корректно, потому что наверняка есть люди, которые учились, у которых вообще может быть ничего не получилось, или результаты были, скажем так, такие средненькие. Но эту статистику вам никто не покажет. А так бы было более честно, потому что тогда вы можете более реально ценить свои цели. И вот это подходы маркетинга, которые используются, это в принципе манипуляция, это не совсем честно, но так действуют ради того, чтобы вот этот продукт продать. Следующий важный момент заключается в том, что какие бы тренинги и курсы мы не заканчивали и мы получили новую профессию, и вот после этого придется постоянно учиться, развиваться, и придется все равно работать. Вот освоили мы профессию, например, блогера, и вот нам теперь придется заморачиваться с контентом, разрабатывать, снимать видео, либо писать статьи. Освоили профессию таргетолога, все, теперь нужно постоянно искать клиентов, разбираться в бизнесе клиента, клиентов, настраивать рекламу, потом там заниматься аналитика и так далее. И вот эта рутина, она на самом деле занимает, то есть она существует каждый день, то есть каждый день нужно этому уделять время и нужно работать. И если человек шел в эту сферу только исходя вот из каких-то высоких заработков, вот этих вот сверхуспехов, только чтобы поменять свою жизнь, то ничего не получится, потому что если человеку это не нравится, то придется постоянно прикладывать какие-то усилия. Можно раз совершить над собой усилия, второй, третий, но в какой-то момент, если это не присуще человеку, если это не его, то он все равно опустит руки и, собственно, запросит это дело, как обычно, в принципе, это и бывает. Так вот, успех, он будет там, когда человек на своем месте. И успех, он в какой-то степени будет за фанатиками, такими вот, как художник, он не может не рисовать. Кому-то нравится общаться с людьми, кому-то нравится, например, работать с текстами. Вот и в эту сферу и нужно смотреть. Вот так вот и нужно подходить к этому, то есть искать то, что нравится. И только тогда вот с этого может что-то получиться. И следующий момент, о котором вам точно не скажут, когда будут предлагать вот такие обучающие программы, курсы, это то, что любой успех, он лежит вообще-то через неудачи. Если вы поговорите с любым успешным человеком, бизнесменом, предпринимателем, он вам обязательно расскажет про период, когда не было никаких результатов, период неоправданных ожиданий, как тяжело было начинать делать первые шаги, были закрыты двери и так далее. Вот эта часть процесса, это неотъемлемый путь к успеху, он лежит через неудачи. Но вам об этом говорить не будут, потому что цель продать волшебную таблетку, а волшебная таблетка это то, что гарантирует успех всем. Дальше, чтобы моя идея была понятна, я приведу такое сравнение. Предположим, мы хотим получить результат, нам нужна морковка. Вот мы поняли, чего мы хотим, мы хотим морковку, но что мы делаем дальше? Мы вообще-то дальше начинаем фокусироваться на процессе. То есть мы начинаем искать, где посадить, находим семена, садим, рыхлим почву, поливаем, выдергиваем сорняк, снова рыхлим почву и так далее. То есть мы сфокусированы не на морковке, мы сфокусированы на процессе. А морковки в принципе можно не думать. Если процессу приложено достаточно усилий, то морковка вырастет сама собой. Если резюмировать вот все вышесказанное, то вывод такой. Нужно искать себя нужно искать свой путь и я хорошо понимаю что это не всегда просто найти вот то занятие чем бы я хотел заниматься или что же мне все-таки нравится но с другой стороны мы ведь чаще всего очень четко чувствуем а вот что нам не нравится чем бы мы не хотели заниматься и вот к этим ощущениям всегда нужно прислушиваться и им доверять и нужно идти в ту же сферу интернет-маркетинга или там все что с этим связано если вам это не нравится и не импонирует нужно просто продолжать искать дальше потому что успех, он будет только там, где это ваше, там, где вы будете получать кайф от процесса. Вот тогда успех, ну, он где-то, в принципе, гарантирован. То есть волшебная таблетка, она существует, но проблема в том, что она для каждого будет своя и она будет уникальная. И поэтому нужно искать свое место, свою нишу, ну, либо свой путь. Вот именно это я и желаю вам найти. Поделитесь в комментариях, согласны ли вы с тем, что я здесь рассказывала, либо не согласны. Подписывайтесь на канал Просто про маркетинг, ставьте лайк, если понравилось видео. И до встречи в новых видео. Пока!